Дринк водка. Четырнадцатое предложение. Гости не будут пить спрайт. Какое время? Будущее. Отрицание. Что будет? Гости может быть гост или уизите. Как скажем сокращенно? Визите вонт drink спрайт. Визите won't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 Дальше основной глагол. Продолжаем нашу работу. Мы рассматривали на предыдущей странице это отрицательное предложение о будущем времени. И хочу напомнить, что там они образовывались при помощи элемента will в будущем времени и отрицания ноты.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 Заметьте, мы там говорили, директор не начинает плавать. Здесь директора не начинает плавать. Как будет время какое? Настоящее. Отрицание. Как будет? Directors don't begin to drink. Directors don't begin to drink.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 Как скажем? You didn't sleep. You didn't sleep. On the bed. On the bed. D -d -d. Кончик языка к верхнему нёбу, к зубам туда. Bed. Попробуйте сказать. Bed. Bed. You didn't sleep on the bed.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 Neighborhood, neighborhood didn't see it, didn't see it. Всё, сидеть не меняется. On the sofa. Neighborhood didn't see it on the sofa. Кот не дремал в кресле. Время.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 Итак, запомнили, что в простых предложениях в отрицания в прошедшем времени используется частица did not, сокращенно didn't. Глаголы все, которые используются здесь, не меняются, не меняются. Дорогие друзья, наш урок.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 Эссек Эффективный Эф суперсовременный экспрессивный Курс, курс. Супер -современный Этот экспресс курс поможет вам в освоении курс. английского языка Будьте уверены только в одном Вам все под силу Вы все преодолеете Вы не удивляетесь? Ведь написано К.П.